Народ, всем привет! Скоро 23 февраля. Я специально по этому празднику немножко приоделся, кепочка осталась неизменно. Рассмотрим несколько вещей, которые я себе заказал. Не выключайте данное видео. Во-первых, я покажу свою... Точнее, я сниму маску э, на камеру, как многие просили, потому что я буду без маски. Потому что эту масочку я сниму. И также разберем такие вещи, как плед с рукавами. Я охренел, когда узнал, что такая вещь существует. Да, есть плед с рукавами... И мне захотелось ее приобрести. Как вы знаете, наши жены, девушки, сестры, мамы не могут сделать нормальный подарок. Единственный подарки, который моя жена сделала мне хорошие, это согласился за меня замуж и подарила мне компьютер, за который, в принципе, мы вместе платим. Ну, такое. Э, так вот, я люблю вещи, хорошие вещи, мне интересно самому себе выбирать, потому что они не могут подарить пена, носки, бритвенные принадлежности, еще какая-нибудь хрень, которая нам не нужна. Но есть вещи, которые можно заказать самому, и они даже и они будут классными. Так вот, я люблю такую штуку, как, ну, кардиган. Ну, ее называют кардиганом, я не знаю, почему кардиганом называют. Вот, это просто капюшон, рукава и типа вязанки без замков. Называют кардиганом. Дома прохладная зима, я в ней хожу. Поэтому хотел заказать себе полет с руками. Во-первых, стало интересно, во-вторых, походу, походу прикольная штука. И вот такой вот здоровый мешок, полный всякой дряни, мы сегодня распакуем. Кстати, одна из вещей, которую я себе заказал, это вот такая вот маска. С наружным фильтром прикольно. Я ее с ним потом покажу более подробно. Так вот, давайте начнем. А, помимо военной тематики, которую на 2-3 можете подарить, можно подариться еще разные другие вещи. Я, например, заказался еще куртку. А, куртку анимешную. А, как вы знаете, вот у меня есть такая суваровская куртка осенняя или весенняя, как кому как. И сейчас заказал, что зима, и в ней как бы ходить холодно, поэтому взялся зимнюю. Так вот. Это зимняя курточка, черно-желтая, туда же я взял себе плед, извиняюсь, что здесь шелестит, и где-то там была еще кепка с фляжкой, да, кепка с фляжкой, тоже неплохо будем, тоже мерить будем смотреть. Ну, давайте начнем с куртки, наверное, потом начнем с фляжки, или начать с пледа с рукавами. Начнем разбирать, наверное, кепку. Вот такая вот кепка. Я являюсь фанатом сериала «Мандалорец». Поэтому я себе заказал вот такую кепочку. Прикольно. Монтаж. Вот такая кепочка. Не знаю, мне нравится. Но вернемся к моему нынешнему образу. Тоже неплохо. Так вот, еще есть фляжка. Запечатанная в такую дрянь. Ну, не знаю, мне больше, конечно, хочется открыть плед с рукавами. Но давайте начнем по порядку. Я хоть и бросил... Но в эту фляжку можно наливать и, например, травяной чай, еще что-нибудь. Ну, конечно, мы знаем, для чего это, но все-таки. Вот такая вот фляжечка. Если кто-то заметил, уже логотип есть. Очень интересный, добавочный. То вот такой оперативник и вот такая вот надпись. Ну, тут в углу появится более качественная картинка. Или здесь. Я не знаю, еще не придился. Так, ладно, фляжечка есть. Хорошая фляжка. Ну-ка, давайте так, чтобы было видно клан ВДС. Все, мощно, мощно. Она выглядит вот так вот. Обычная жестяная фляжка, на которой идет такая вот неплохая наклейка. Кто знает клан ВДС, привет, отсылочка. Соответственно, ничего хорошего, плохого по ней сказать не могу. Обычная, простенькая, недорогая фляжечка, в которой можно носить кое-какие жидкости. В принципе, неплохая, неплохая. Не выдающаяся, но неплохая мне. В принципе, за глаза хватает. Я не гурман. Так, посмотрим перед пледом с рукавами. Давайте посмотрим куртку. Вот такая вот большая, черно-желтая. Ну, кто умеет читать, наверное, уже прочитал. Это Death Note. Офигенный мультсериал, аниме. Всем советую посмотреть тем, кто не смотрит никогда анимешку. А, куртка классная. А, я, наверное, отдельно запишу, как вид сверху, всякие разные детали провичу посмотрю. Но есть в ней есть очень классная фишка, которую я не встречал ни в одной куртке. Это внутренние лямки. Вот для чего они. Блин, мне очень понравилось Я теперь хочу на все куртки такие лямки Это офигенно Если тебе жарко, снял, на лямках раз Она там что-то сзади болтается Вообще офигенски Да, дорого, да, дорого, не спорю Я проведу тест-драйв Зимой холодно Сейчас я скажу, проверю, вставлю, обязательно скажу Народ, а что хотел сказать Гуляли час с моей собакой Не замерзли Поэтому, в принципе, курткой я доволен Тест-драйв пройдет это куртка зимняя, дезнот Есть у меня еще куртка осенняя, прикольная. Но хотел бы рассказать в данный момент именно про вот эту куртку зимнюю Соответственно капюшон отстегивается, резинки есть В ней тепло, вы уже сами видели, я не больше видео снял Собака погулял, я не замерз, а гуляем мы обычно часа полтора Поэтому куртка неплохая Соответственно здесь на манжетах внутрь они утапливаются Внутри то что ничего не попадет, затягивается резинка соответственно есть Снег не попадет а на карманах есть вот такая вот клепка глубокая помимо всего прочего на куртке есть замок не знаю там под ключи под карту еще по что-нибудь под мелочь какую-нибудь в автобусе кому как удобно Самая матная штука еще раз напоминаю это вот это это вот эти лямки я как дурак по квартире сегодня ходил ну так сказала жена как дурак ходишь но очень матная штука вроде крепко вот Хотя, может, силу приложить и оторвать, но дураки найдутся. В общем, в принципе, крепкая хорошая штука. Я теперь хочу такую вещь, на каждую куртку очень уматно ходить. Ну и, соответственно, внутри есть такой же внутренний замок. Еще хотел сказать, что здесь швы очень хорошие, можете посмотреть. То есть швы хорошие, нигде ничего не торчит. А самое главное, в такой второй куртке в вашем городе, да и я бы не сказал, во многих городах такую не встретишь. Ведь можно не только заказать готовые у них варианты, но еще и самому себе наклепать туда дизайн. Не знаю, я остался доволен. Мне кайфово. Конечно, открытие маски мы оставим на самый последний момент. Например, скидочка под видео на разные вещи есть. Можете зайти чекнуть сытку, заказать себе. Сделать себе подарок на 23-е. Нормальный подарок. Не тот, который вам подарят, впихнут, а нормальный, который вы сами себе хотите. Так вот... Э Сейчас самое интересное, я тоже ни разу не видел, я офигеваю вместе с вами. Но, честно говоря, мне почему-то хочется <laughs> это посмотреть и опробовать. Я обязательно постелю его на этот, врезочки будут, все будет. Рукава. Блин, слушайте, рукава, ну блин, здоровые. Ну, правильно, даже дома ходить. Но самое главное, что это не просто. Здесь есть офигенная картинка. Осталось ее только найти. Да. естественно военной тематики давайте примерять а знаете народ это прикольно это действительно прикольно оно чем то напоминает как бы халат она лежит как обычная покрывала захотел походить по хате ходь, холодно прохладненько одел ходишь блин, она во первых на ощупь уматная ну можно посмотреть если кому видно то есть нитки не торчат на ощупь она очень уматная гладненькая блин офигенский, чувствуешь себя сразу как-то уютно, <с> не знаю, мне понравилось, блин, народ, вот честно, она не такие бешеные деньги стоит, но, блин, ходишь просто распечдяничаешь такой, вообще, лайтово. <с> плед с рукавами, блин, никогда не думал, что куплю себе плед с рукавами, в общем, можете посмотреть, что швы везде, вот полностью покажу, хорошие, могут на всех, нитки не торчат. Она очень гладненькая, очень приятная. Она, в общем, как снаружи, так и изнутри. Э, теперь, хоть и жена говорит, что это ей великовато, она просто в него закутывается и, блин, не, мне его теперь не отдает. В общем, это та штука, которая мне, ну, видите, вот все, все классно. Нару, снаружи все хорошо, все уматно. А теперь у нас с ней идет еще раз говорю, война, но мне кажется, я победю <сих> и заберу себе. Кстати, народ, советую, очень прикольная штука, ну как подарок точно. Ну что, народ, давайте немножко ближе рассмотрим. Вот такая вот масочка, соответственно, с таким вот дизайном. Армия, ВСРФ, военная тематика, воздушный фильтр, в принципе, неплохой. Наоборот, что мне больше всего нравится, это то, что э эластичный. Вот эти то, что на уши мы натягиваем, петли, вот эти, оно эластично, оно тянется, поэтому на уши не давит. Плюс сзади есть вот такая вот дрянь, которую можно регулировать. Она тоже тянется, поэтому очень удобно делать на. Кстати, если честно, это самая удобная маска, которую я носил с момента пандемии. Ну, взял, конечно, размер чуть больше, чем надо было, но в принципе, в принципе, без этого учета во всем остальном это лучшая маска, которую я носил. Мне очень понравилось. Уши мои не болят, они у меня не маленькие. Но если серьезно, хорошая теплая куртка Кстати, вот эта куртка действительно стоит Недешево Да, эта куртка дорогая Я тут скрывать ничего не буду Но она теплая, она эксклюзивная И такую куртку навряд ли вы найдете Я еще не видел ни одного чувака, чтобы было хоть что-то Где-то похоже выделиться из толпы Очень классно, особенно молодежи Так вот, я себе сделал подарки на 23 февраля Уже заранее, на дворе 2 февраля, а я уже с подарками И навряд ли жена это переплюнет <смех> так что народ, еще раз повторяю, если вам интересны данные вещи, кружки, майки, он где? Вот там, да, вон, она, подушка. Я тут была кружка. До сих пор, кстати, кружка, вот. Мне ее подарил один из подписчиков, еще когда канал назывался Вот Воддвастрим с этого сайта. Я ее мою посудомойки при бешеной температуре и она не бледнеет, не выцветает. И очень классные вещи, как делал, еще не линяю, другие ссылки на обзоры других вещей тоже можно найти под видео. Так, немножко лайтоненько по-домашнему хотел вам рассказать. Кто-то считает, что это продажным, может быть, кому-то так покажется. Но, если честно, я уже несколько лет этим занимаюсь, рекламирую эти вещи, и мне ни разу не было стыдно, потому что это хорошие вещи. Поэтому, если вы хотите подарок на 23 февраля... Ссылки под видео, скидки под видео. Заходите, чекайте, смотрите. Ну и главное, если понравилось данное видео, ставьте лайк. Если хотите обзор какой-то конкретной вещи с этого сайта, пишите. Я себе закажу, осмотрю, найду недостатки и обязательно вам расскажу. Ну а с вами был канал ВДВ-стрим. Пока-пока. Пока еще корпус. До новых встреч. Слушай, мне нравится. Пойду хаску выгуляю. Вне то я точно не замерзну. А, ну и да, вы же... Некоторые просили, чтобы я снял маску. Я не знаю, зачем вам это надо, но я сниму. Ради вас. Один раз сниму маску. Один раз, напоминаю. Не более. Поехали. Все, полегчало. Пока-пока. Увидимся в рандоме.